Вот, Леди, вот это фотоальбом. Вот тут и вся моя жизнь. Вся. Ну, смотри, мне здесь и три месяца. Ну, пусть, пусть, пусть... Не похож. Конечно, не похож. Это же не фотка, а черчёж. <Слыш> ну, тогда у нас фотоаппарата не было. А мамка у меня на табуретной фабрике работала черчожницей. Табуретки чертила. Вот решила меня на память начертить. Поэтому я здесь сильно на табуретку похож. <связывая> а, это вот, вот эта уже фотка настоящая. Это мне пять лет, я в садик иду. А времена тогда тяжелые были, строгие. Один садик построили. Главное, недалеко от дома, в соседней деревне. Да, всего 15 километров от нас. А я ж парень боевой был, я без рогатки с дома не выходил. В курей, в козлов, в пионеров стрелял. Ну что, отцу надоело меня крапивой стягать. Вот мне детский садик определил. Детский садик по тем временам престижный был. Строгого режима. И вот бабушка, как светать начнёт, она меня растолкает, разбудит. Отведет на самую пушку леса, показывает палка саму чашу и говорит иди там садик. <реш> и главное, все время в разные стороны показывал, а я всегда доходил. Кругом талядры муча, медведя, волки я их не боюсь, а чтобы волки меня боялись, я иду и песню боевую пою. Гайдарша, иди ну у волки Гайдара боялись. А, вот это уже школа пошла. Это третий класс. Угу. Угу. А где я? А вон в том углу стою. О, седьмой класс. А где я? А вон в другом углу стою. Восьмой класс. А где я? И ни в одном углу у меня нет. А я же не в углу, я в кружке. Умелые руки. Ну вон и в самом центре моего лица, правда, не видно. Затылок только. И рука учителя за мне дает, сука. <режит> ну что, мы же тогда хотели коммунизм за 20 лет построить. Учитель хотел, я тоже хотел. И из пластилина вылепил коммунизм. Не за 20 лет, за один урок! Здоровый такой коммунизм длинный. Это я уже в армии. А, батальон наш. А где я? А, на гаупахте. Или в самоволке. Ну, даже даже вот теперь была. Я вот так и служил. Трое суток в самоволке, трое на Поэтому с армии вернулся весь медаль Хардина. Я их у одного офицера в поезде купил, у немецкого. И Из друзьями ГДР. Кресты в основном. Дома дед эти кресты выдал меня к расстрелу, приговорил. Три раза водил за баню расстреливать. Я говорю, откуда же я знал, что он немец? Мы же оба в были. Тогда дед признал мое пьянство алибью. Достал четверть самогона, а в моих крестах три дня по деревне шастал. Партизан искал. <режит> а, <режит> вот свадьба моя. Зинка моя. Теша, Мать ее. <режит> отец. Дед с ружьем. А где я? А, фотограф фотограф О, Он же их выше пояса взял, а я-то ниже. А Зинька у меня молодец, Она тоже на лесофабрике, как мамка работала. Ударницей ком труда была, и, и вот это в монголе услали. Она месяц монголов учила на табуретках сидеть. Ну, а вон, глядя, она каким-то монголом в обнимку. Собака. <свят> Чужого монгола в семейный альбом. Он глазки узенькие, мордово. Погоди. У монгола уши мои. И спинжак. <свят> так это <же> я. Ну, <свят> спой. Это, когда зимку обмывали с возвращением, гуляли три дня. Смотри, как у меня рожу раздула, глаз не видно. Ну а о чем мы же, ребята, боевые были. Вот мы как дружини пойдем, повязки повязке красной нацепим, выпьем для храбрости и идем ловить друг друга. А нам за это отгулы. Вот тут есть фотка, меня там вообще не узнать, потому что я там галстуки. Ну, это точно я. Я каждый месяц соцсоревнований выигрываю, и за это мою фотку на стенд лучшие люди района! Мы с ребятами это дело обмоем и домой. А там по дороге вы трезвите, а у них свой стенд. Они позорут наш город. Смотрю, через два дня фотку с того стенда на этот приклеили Фотограф, сухой, Где, чтоб сразу две фотки сделать? Ой, это что за фотка такая? О, а что это я здесь окудрал? Я кудра он никогда не был. И главное, фотка уже вся зеленая. Я вовальчики, узоры кругов И надпись. Он не доллар. Фу, это ж заначка моя. Ну, заначил, забыл куда. Ну, теперь месяц можно жить. А вот это самая последняя фотка. Самая любимая. Самая дорогая юбилей мой 51 год как меня поздравляли такие слова говорили обнимали, целовали в засос и где это все на фотке-то не видно фотограф засветил белый лист, будто и не жил вот фотографа Поразить всю жизнь мне испортить.